Для приготовления квашеной капусты с чесноком и имбирем нам потребуется качан красной капусты, одно яблоко, чеснок, имбирь и соль. Нашинкуем капусту на терке или ножом. Ну вот, капуста нашинкована, теперь ее надо хорошенько помять, чтобы она пустила сок. Капуста пустила сок. Когда будете ее мять, лучше одевайте перчатки, чтобы у вас не были руки такими же синими, как у меня. Теперь мы добавим сюда соль. И перемешаем. Ну вот, теперь можно отставить это пока в сторону и готовить дальнейшие ингредиенты. Может быть, вы обратили внимание, что соль у меня крупная. Это соль морская. И вы, конечно, знаете, что такая соль гораздо полезнее, чем обычная поваренная. Очищенное яблочко тоненько порежем на дольки. Теперь натрем имбирь и чеснок. капуста хорошо пустила сок добавим имбирь и чеснок и яблоко и еще раз все перемешаем Теперь капусту необходимо убрать в чистую, лучше простерилизованную посуду для сквашивания. Вот у меня уже подготовлена специальная баночка. Я стерилизую банки в духовке в течение 15 минут при 150 градусах. Потом их вынимаю, когда немножко банка остывает, я ее накрываю салфеткой и вот такой резиночкой и она внутри чистая. Но также можно стерилизовать и непосредственно перед применением с помощью горячего пара. Это кому как удобно. И теперь наша задача в банку переместить капусту и плотно-плотно утрамбовать. ну вот так она выглядит и лайфхак напоследок если у вас как и у меня не оказалось перчаток когда вы квасите красную капусту она сильно красит руки то возьмите после уже дольку лимона и потрите кожу и все исчезнет потом конечно надо помыть руки ну вот можете сравнить Подписывайтесь на канал. Всем пока!